Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет живая торговля Давненько у нас ее не было Будем торговать по техническому анализу и прайс-экшену Будем максимально строительно торговать И я буду объяснять хорошие ситуации Объясняю, почему я использую 1 доллар Смотрите, ребят, у меня есть система перекрытий 1, 3, 9 Максимум 2 перекрытия И с этой суммы может получиться сверхприбыль Все перекрытия я использую строго на одной ситуации Ну давайте в процессе, я думаю, вам покажу то есть по сути я торгую не одним долларом, а суммой в 13 долларов Ну использую это по назначению, так сказать А 13 долларов это примерно 10% от моего депозита И вот в этом видео мы с вами рассмотрим эту систему перекрытий Повторим эту систему перекрытий И будем торговать строго по техническому анализу и price action Постараюсь все такие максимально простенькие ситуации найти Чтобы всем все было понятно Смотрите, валютная пара, австралийский доллар, новозеландский доллар Давайте ее рассмотрим Что мы видим? Часовой таймфрейм Снизу находится у нас область поддержки От которой цена в данный момент отскакивает Пока что она стоит в области э, В консолидации В коридорчике Можно рассчитывать на смену тренда и движение вверх Смотрите, давайте все это нарисую Вот у нас область поддержки Рисую эту область Здесь находится область поддержки. На часовом тайфрейме здесь также видны огромные-огромные тени снизу. Тени снизу указывают на силу покупателей, о том, что цену толкают вверх от этого уровня. Также это определенные свечные формации. Они также указывают на повышение. Давайте откроем 5-минутный тайфрейм. Возможно, сейчас уже нужно будет заходить. Здесь находится локальная область сопротивления, а цена стремится пробить эту область. Пока что заходить мне не хочется на импульсе вверх. Желательно подождать небольшой коррекции. Вот у нас область сопротивления небольшая. Давайте я ее отмечу прямо на графике. Это у нас не то. Мне нужна горизонтальная линия. Вот наша область. Вот здесь я хочу примерно зайти На 15 минут на повышение Смотрим минуты таймфрейм Сейчас мы более подробно эту ситуацию разберем Для начала нужно зайти Я просто немножко тороплюсь, чтобы не упустить момент Окей, цена у нас делает импульсы на повышение Давайте зайдем сразу же вверх здесь на 15 минут И подготовим перекрытие Если вдруг цена уйдет у нас вниз Итак, смотрим Часовой таймфрейм, опять же, все заново Здесь находится у нас область поддержки Вот эта область, цена отскочила от этой области Снизу виднеется тень Тень указывает на силу покупателей Это я уже в принципе хорошо объяснил 5 минут тайфрейм Здесь можно найти Давайте даже на минутам открою Локальную область, которая была провита Я ее отметил в принципе на графике Это локальная область В данный момент для цены она является областью поддержки От которой цена вот уже видно, что отскакивает Давайте немножко приближу то есть, цена пробила локальную область, и происходит определенные реакции от этой области. Ну, конечно, она может немножко спуститься вниз. Поэтому я ждал более такой уверенной точки входа. Мои предположения, что у нас цена пойдет вот таким вот образом. Да, часовая свеча. И потом немножко откатится. И мне кажется, откат будет именно на конце часа. И еще кое-что, один фактор. Смотрите. Видим, у нас был тренд здесь на понижение. Цена двигалась вниз и наткнулась на уровень поддержки, который мы нашли на часовом тайфрейме, область поддержки. Далее цена начала двигаться горизонтально в определенном коридоре. Здесь, в принципе, можно по-разному все это дело нарисовать. Можно нарисовать вот таким вот образом. Можно нарисовать горизонтальным коридором. Но это не суть. Важно, что цена здесь сменила свое движение от тренда на понижение. До горизонтального движения. И таким образом здесь вероятен разворот. А, есть какая-то вероятность разворота. Как мы ее подтверждаем? Подтверждаем на часовом таймфрейме определенными свечными формациями. Вот эти две свечи. Меня больше всего интересуют. Огромные тени снизу, которые указывают на силу этого уровня поддержки. И вот эта вот свечная формация в совокупности. Она обозначает выстрел вверх. Теперь давайте с вами найдем зону для перекрытий. А, зона для перекрытий. У нас здесь имеется область... Поддержки, в которую наша цена входит Давайте перенесем немножко линию вот сюда вот Подготовим время экспирации 10 минут Да, примерно в этом месте мы с вами перекроемся Как только цена дойдет примерно до этой линии Если она, конечно, до нее дойдет И смотрите, в чем суть перекрытий Я пока результата не знаю К примеру, у нас цена Дошла вот до сюда Мы с вами заключили сделку на 3 доллара То есть у нас висит здесь сделка на 1 доллар И сделка на 3 доллара Далее цена стреляет вверх И обе сделки закрываются в плюс Таким способом мы получаем сверхприбыль Или же цена может пойти еще дальше Мы заключим перекрытие в 9 долларов Цена опять же стрельнет И а, две или все три сделки зайдут в плюс Таким образом получается сверхприбыль С одной ситуации Но, ребятки, перекрытие нужно использовать строго по назначению Во-первых, вы должны быть максимально уверены в ситуации И у вас должны быть... Подтверждение для этого, естественно. А. Вы должны заранее подобрать точки входа, точки для перекрытия, где вы их будете использовать. первую сделку в 1 доллар мы заходим, чтобы не упустить момент. Также у нас на бинарных опционах есть фактор времени экспирации. На Форексе времени экспирации нет, к примеру. И перекрытие этот фактор времени экспирации практически полностью убирает. То есть перекрытие делает наше время экспирации гибким. А... Считайте, что мы можем целых три раза подобрать время экспирации под одну ситуацию Смотрите, цена стреляет вниз, мы заходим на повышение вверх на 10 минут И готовим сразу же следующее перекрытие То есть я отметил точку входа, цена до нее стрельнула, я зашел ровно на этой точке входа Надо было зайти немножко поменьше по времени экспирации взять Но в принципе это не очень важно, поскольку цена у нас пойдет дальше на повышение Ищу следующую точку для перекрытий он находится примерно в этом месте. Смотрите, мы видим, как цена реагирует именно от этого места. То есть реакции достаточно мощные. Плюс ко всему у нас повышаются минимумы. Если цена дойдет до этой точки, то примерно вот здесь, в этой области, мы с вами как раз откроемся. И наш краткосрочный тренд здесь сохранится. А, друзья, откуда берется уверенность? Почему вот я сказал, что здесь цена пойдет вверх? Никто же этого точно не знает. а у меня есть определенный опыт торговли по каким-то определенным ситуациям. Если я вижу какой-то паттерн, значит, я на него заходил уже кучу-кучу раз. Если я уверен в том, что цена пойдет в эту сторону, вверх, допустим, значит, что я по этому паттерну, по этой ситуации заходил кучу раз, и знаю, как это все работает. Конечно, цена может пойти в обратном направлении, может быть, что-то еще с ней случится. У нас есть какая-то определенная вероятность, и по опыту вероятность в данной ситуации, что цена пойдет на повышение, крайне велика. Уверенность приобретается из опыта, и вот я говорю использовать перекрытие, если вы максимально уверены Это значит, что вы должны на какую-то определенную ситуацию заходить кучу раз И должны знать, как она работает Это и называется уверенностью Так, что я хотел рассказать насчет перекрытия Смотрите, если цена... Если вы не перекрывались, заключили только одну сделку Если цена осталась на этом месте И при этом ваша сделка заходит в минус То мы не перекрываемся Перекрытие строго от более лучших точек входа Представим, что этого перекрытия у нас нету У нас висит только один доллар если цена здесь останется на месте и наш 1 доллар сдет минус, мы заходим, опять же, только строго одним долларом. Перекрытие только от более лучших точек входа. Это не Мартингейл, это система перекрытий. По сути, мы торгуем фиксированной суммой, но просто эту сумму разделили на несколько частей, чтобы быть более гибким. И насчет фиксированной суммы, ребят. Я торгую фиксированной суммой и торгую одновременно перекрытиями. Если я максимально уверен и в точке входа, и в ситуации, то я торгую фиксированной суммой. Если я не уверен в точке входа, или если я не хочу упустить момент, то я использую перекрытие. У нас остается 15 секунд до конца первой сделки. Наблюдаем за ценой. Смотрим на результат. Остается 10 секунд. 5 секунд. Первая сделочка у нас заходит в плюс, у нас висит еще перекрытие. И если перекрытие тоже зайдет в плюс, то это и называется сверхприбылью. Что делать в таких ситуациях? К примеру, здесь у нас цена вдруг стрельнет на понижение. При этом первая сделка у нас зашла в плюс, а перекрытие еще висит. Если эта сделка, все то же самое, если эта сделка зайдет в минус, при этом цена останется на месте, то мы... Не перекрываемся, не увеличиваем сумму сделки. Мы заново переходим на 1 доллар. Конечно, с небольшим убытком, но что ж поделать. Если же цена, опять же, стрельнет до планируемой нами точки входа, то мы перекрываемся уже на 9 долларов. Надеюсь, вы это поняли, вот эту вот суть. Потому что с перекрытиями очень опасно иметь дело. Вы можете так легко получать просадки, одну за другой, одну за другой. Нужно их использовать очень грамотно. Остается у нас, друзья, 5 секунд. И перекрытие также заходит в плюс. Мы с вами уменьшаем сумму сделки. Получили с вами сверхприбыль. У нас пошел разворот тренда, ну или как минимум коррекция. Нас в принципе больше не интересует то, что произойдет со мной дальше. Вот у нас произошел выстрел, остается 5 минут до закрытия свечи. И возможно произойдет откатик под конец. А, как я говорил в начале. Но нам в принципе это уже не важно. Давайте разберем еще один пример. Смотрите, австралийский доллар, швейцарский франк. Достаточно хорошая ситуация. Можно, в принципе, ее отработать. Давайте откроем минутный тайфрейм. Опять же, происходит у нас импульс. Здесь находится локальный уровень, от которого может произойти реакция. Вниз. И мы зайдем на Повышение. 2 минуты до конца жизни свечи Следовательно, мы заходим на 2 минуты конца жизни этой свечи И на открытие следующей часовой свечи В общем, заходим и давайте я буду объяснять ситуацию Смотрите, часовой таймфрейм Слева видим импульс на повышение Огромную уверенную свечу Здесь огромная тень снизу Что указывает на силу покупателей То есть сравниваем разверт свечей Здесь огромная зеленая свеча Неуверенные красные свечи Тень снизу, прибладают здесь покупатели Цену тянут на повышение с большей силой Зашел я до конца жизни часовой свечи, у нас происходит импульс. Я хочу попасть на этот импульс, и возможно локальный уровень сопротивления у нас пробьется. И на открытие следующий. На закрытии и открытии часовых свечей часто происходят импульсы. Это я уже неоднократно говорил. Далее переходим на 5-минутный таймфрейм. Видим в принципе ту же картину, только немножко в более больших масштабах. Импульс, уверенное движение вверх. Далее небольшое коррекционное движение вниз. Здесь у нас цена наткнулась на горизонтальный уровень поддержки. И в данный момент мы рассчитываем на пробитие трендовой линии и движение вверх по общему тренду. Давайте еще раз, чтобы все было понятно. Определенные свечные формации и паттерны указывают мне на повышение. Зашел я на импульсе при закрытии свечи. Выбыл время экспирации 7 минут, чтобы зайти на закрытие свечи и на открытие следующей часовой свечи, поскольку происходят импульсы. Информации и паттерны говорят мне о повышении. Далее, здесь присутствует определенная трендовая линия. Судя по импульсам, цена стремится пробить эту трендовую линию прямо сейчас. Здесь, здесь опять же, немножко шаблон движений сменился. Был тренд вниз. Далее, небольшое горизонтальное движение с повышением минимумов. Учитывая то, что импульс а, слева... Начался именно на этом уровне. Эта свечная формация, даже формация э, движения именно такого указывает на повышение. Я заходил на импульс, мы с вами словили импульс. Остается 4 минутки, дожидаемся. Смотрите, вот более полная картина на минутном тайфрейме. Уверенное движение вверх. Коллекционное движение вниз. Минимумы здесь у нас повышаются, цена дошла до области, с которого началось это движение, уверенное вверх И мы с вами ловим импульс на повышение при закрытии и открытии часовых свечей Но я думаю здесь все понятно, я вроде все объяснил Эту формацию, кстати, я использую на Форексе Даже недавно у меня была позиция открыта именно по этой формации, только на более больших тайфреймах Там я получил 15% к депозиту Итак, друзья, остается 10 секунд, получаем с вами шикарный плюс Шикарнейшая сделочка. И на этом мы с вами будем заканчивать. Давайте, кстати, я покажу статистику этого аккаунта. Что, кстати, у меня по статистике здесь. 63%, но опять же, не так хорошо, как хотелось бы. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь. Вы можете меня в комментариях поддержать и так далее. Я буду этому очень рад. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.